Здравствуйте, с вами компания eBay. Поставим задачу без виджета. Мы находимся в сделке, нажимаем на примечание и меняем на задачи. Выставляем день, завтра. Выбираем нужного нам сотрудника, кому эта задача ставится. Также выбираем тип задачи ⁇ Встреча ⁇ Поставить. Теперь ставим задачу с виджетом. Также выбираем задачи, выставляем дату, например, 15 ноября. Выставляем конкретное время с пометкой «Важно» и пишем суть задачи «Связаться с клиентом». Поставить. Заходим в «Задачи», нажимаем «Типы задач». Добавляем тип «Отправить имейл». можем выбрать цвет значка, нажимаем «Сохранить».